Центр обучения LC Audit. По статистике на курсах усваивается не более 70% материала, а через месяц остается не более 40%. Курсы два в одном. Основы бухгалтерского учета плюс практика в 1С. В нашем центре обучения освоение материала на 100%. Совершенно бесплатная видеоверсия. «Основные принципы курса». Методика обучения опробована в зарубежных университетах. Более 250 слайдов раздаточного материала, а также примеры из учета реальных компаний. Курс состоит из следующих этапов. Основы бухгалтерского учета. Основные определения и понятия формирования бухгалтерского подхода. Рассмотрение работ на основных участках бухгалтерского учета. Вторая часть. Работа с программой 1С. Бухгалтерская версия 8 бух учет в 1С. Настройка программы 1С, формирование финансовой отчетности и многое другое. И самое главное – результаты. Вы сможете сформировать бухгалтерское мышление, получить теоретическую базу и навыки ведения бухгалтерского учета, контролировать свою компанию на основании данных в 1С и принимать правильные решения. Регистрируйтесь сейчас и получите 10% скидку. Учебную версию программы 1С, видео-версию курса. Ждем вас!